Всем большой привет! Сегодня будем готовить быструю и вкусную запеканку из молодых кабачков. Делать мы ее будем без духовки на сковороде, что особенно актуально в летнюю жару. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Сначала подготавливаем все овощи. Кабачки нарезаем ломтиками толщиной где-то пол сантиметра. Помидоры режем примерно такими же дольками. Чеснок разрезаем на тонкие пластинки. Укроп и петрушку мелко рубим ножом. Дальше делаем заливку. Разбиваем в миску яйца. Добавляем майонез зелень и хорошо взбиваем венчиком теперь разогреваем сковороду с маслом выкладываем туда чеснок жарим буквально 1-две минуты и засыпаем кабачки жарим под закрытой крышкой на небольшом огне 10 минут при этом периодически их перемешиваем Затем добавляем кориандр, перец, соль, перемешиваем, накрываем крышкой и продолжаем жарить еще 2-3 минуты до мягкости кабачков. После чего содержимое сковороды разравниваем, заливаем приготовленной яичной смесью. И раскладываем сверху помидоры. Снова накрываем крышкой. И жарим еще несколько минут до мягкости томатов. Дальше посыпаем все сыром. Опять накрываем крышкой. И выдержим 2-3 минуты до расплавления сыра вот и все Потратив на запекание в общей сложности 20 минут мы получаем вкусный и полезный ужин приятного аппетита если вам понравился рецепт ставьте лайк жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал